Всем привет, с вами Сдают 2002 и сейчас я снимаю видео про конкурс, который будет называться Фортуна. Конечно, я дава, мне пытались не хватает придумать новое название для такого конкурса. Естественно, я же я. Короче, и такая новость. От меня отписался один человек. Конечно, да, что это не трагедия, но у меня было 18 подписчиков. Сейчас мне 17. Конечно, 18 это мало, но чтобы отписался один человек... Это вообще... Пожалуйста, напишите мне, кто это. Или, короче, пожалуйста. Короче, вообще не знаю, потому что даже не могу представить, кто это. Думала сначала за Смайли Пэт. Но Смайли Пэт, она очень классная. И как бы я на нее подписана. И она на меня. Я просто... Не уверен, что это она. Смайлбэт, она не такая, я уверена. То, что мышь так писать, я отписаться. Час назад у меня было 18 подписчиков, какой-то дебилов от меня отписался. Ну, конечно, он не дебил. Да. пожалуйста, ну, напиши. Я, я не ради коммента, а ради того, чтобы узнать. Может быть, я на тебя подпишусь просто для того, просто из того, что у тебя классное видео. Может быть, я не знаю вообще. Короче, ладно, на конкурсе тоже одну минуту болякую вот, у меня будет в нем три места. Первое, второе и третье. Чтобы участвовать в этом конкурсе, вам необходимо написать под этим видео, я участвую, или там, я буду участвовать, что-то в этом роде, да, поняли? То у меня фантазии нету. Вот, короче, э, и вы должны быть э, не обязательно подписаны на мой канал, а просто вы должны поставить лайк -like за это видео. Короче, я уже передумала, потому что я знаю, что все, блядь, ставить лайки. Поэтому можете ставить не ставить лайк, просто должны написать Я участвую. Как, я буду делать итоги. Сегодня 16 то есть у вас на раздумье. Два дня. Участвуйте, то есть там ничего не надо делать. Просто напишите, я участвую, и я вам буду блистать. За первое место я я не буду лайкать видео никому. Просто не хочу. Ну и я не, не буду, не, короче, не буду лайкать. Вот. За первое место вы получите 10 вопросов от меня на канал от 8 до 10. С дракой на будет настроение. 5 комментариев хороших под вашим видео. И если я на вас не подписана, я на вас подпишусь. За второе место я напишу вам 5 вопросов и напишу вам 2 комментария. А за третье место... Я просто подпишусь на вас, если я на вас еще не подписана. А если же я на вас подписана, то я вам так и быть, так и быть, вот, дам. Ссылка на мой ВК. Или ставь лайк на два видео. Выбирайте сами, да? Если вы пишете, я участвую, сразу пишите. Что вам давать? ВК или два лайка? Потому что... Судьба еще не готовила меня к тому, чтобы я была ясновидящей и увидела, кто займет второе и третье место. Ну, короче, поняли, да? Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, участвуйте в моем конкурсе. До скорых встреч. Пока. С вами была Розоги 2002. Участвуем.